Подрубить сейчас. Под, под, под, под, под, под, под, под, Yellow. Yellow. Blue. Они теперь просто подмышат играть, класс. Ну что это за говно? Ой, прости, я, я случайно. Да ладно, что это. Брутал и на когерлу. I'm not sure. Blue, sure. why you didn't kill him? Right, right. I it too. Don't hide? Yeah. Because he is your friend? That's no. <laughs> <laughs> Что это? Ну, это такое говно, блях Вот yeah. you press tag, tag, that's my cheat, man окей oh, okay. Что он сказал? Spirit sure. Closed Вот этот вот тэг, это его... А это его друг типа? Нет, Spirit Closed, вот это вот, это его cheat Is it a private cheat? Yes, I made it myself, man. Нет, я им щит-девелопер. Да, салон. Найс. How do you? Can't tell. А, okay. окей. Нихрена себе, ну походу да, он чит-тестит свой чит. Нормально. Теперь мы знаем голос создателя чита Spirit Closed. Уф! Уф! Уф! Уф!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 Что такое? Я, я не знаю. Но это офигенно. Очень офигенно. на вас бас шо, херил, они меньше затыкнут <сёк> блин, обидно <сёк> я думал получится не смей, не смей шо, ты чекозёк что-то Причем я на рандом стрельнул. Да, ладно. Ну, на 30 минут ничего, нормально. Туристы, да? Наташа Шелягина. Шелягина. Так вот это конечно поезд, принимай. С предисловием велся Это знаете, напоминает некое ментальное произведение из философской литературы, когда человек изначально еще предисловие делает. Вы? Что? Привет, с вами был Сокотчу, года назад я рассказывал вам про замечательный Иисус 40-30. Как он ему понравился? Понял, да? Смешно. Нет, я не понял. А, ну ясно, ты не шаришь в этих мемах. Хакай мой тим. О, щит. Это они, пацаны, это они! сколько времени прошло они тут играют все это время они все это время играли на этой карте штука что Почему ты крутишься я не кручусь ты крутишься нет тебе кажется <связано> я понял не <связано> <связано> аж страшно Опа, у нас тоже читер. Да ладно. Я Да. Почему вы их не используете? Отойди, отойди, отойди, отойди. Походи. Они Ч ⁇ Я не настраиваю чип или что? Что? Я чип настраивают? Нет. Ну, кто именно? Ну, типа, противоположная команда. что не произошло? Трапп-тупай-спайдермен. Ага, да. Посмотри на этих. Что происходит в этой игре? Ля, побежали. хе у меня народ стоит. Во! Опа-па-па. У меня голодится. Я пытаюсь бегать, но я понимаю, что это бессмысленно. остались мы четверо остались мы быстрее мы все четверы остались неплохо стреляй тогда когда é. когда он на... начинает наводиться тебя сейчас обходят тебя окружают сейчас circus... вот тут наводилось пацан ты расстреливать можешь только тогда когда она наводится само. Дети, не Сорян, сорян, сорян. Правильно. не хотел. Что это за предупреждение? Смотри, оба! Нихрена хрена о Ты это видел?! Охренеть, как я так попал?